И всем очень привет, дорогие мои друзья, меня зовут Мистер Дефект И сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в Террарию Да, со мной сегодня Паралойд, поздоровайся Всем привет, ведём репортаж с мир... <смех> <смех> В общем-то, сегодня продолжаем играть в Террарию И да, мы случайно сейчас записываем раз... Я случайно разбудил босса. <смех> да, и э, Паралойд случайно разбудил голоса Поэтому, а, понимаю <смех> И он сейчас ко мне, да, прилетит? Сейчас он К тебе прилетит Спасибо. А я как раз в зимнем биоме, дал биоме далеко. пожалуй. Так, он сейчас ко мне, да, прилетит? Не к тебе же? А потом, если я успею возродиться, то и ко мне прилетит. А, ну, понимаю. А, дурацкое дерево. Уже от а, тебя прилетело? О, она ко мне прилетела. А, еще мне делать с ней? А О! А, Спасибо, он давно мной... летит? Не... Спасибо. Для магических А -а -а. Капец Маленькое. еще и 30 секунд ждать, да выйти, Вайс. <сер commissioner> да что это? А, ]osa. это <сер Smells> чувак. А, все, она ушла от нас или нет? я значит, вернется назад. Я слышно? А, да, тебя слышно. А я ничего. А, это максимум, да? Так, все, я тебя слышу опять. М. Слушай, давай я сегодня попробуем этого босса убить, только надо арену какую-нибудь создать. Вообще-таки это уже боссы из категории сложных, а мы даже других не видим. А, да. Ну, ладно. Надо идти в шахту, искать рубин. Рубин? Ну пойдем. прошлый раз мы убили глаза. Или как его там зовут? Скажи. Ктулху. Р... Глаз Гластху, что? Лас Ктулху, Ктулху, ласьминог такой большой. А. Он является последним боссом. В игре. А. Так я вообще-то спросил, О, да, в по... прошлой серии кто был? Ну. Пас Ктулху. А. К ну, Ктулху является последним боссом. Последним большой? Подожди, что, сразу последнего чего ли босса? Не-не-не, до последнего мы идем поверь, не так уж скоро. Ну да. Скинуть? О, зелья, давай. А что она дает? Ой. А. И светиться будешь. А. И без а. факела ходить можно. А, на сколько? Так, 10 минут действует. Вы еще это зелье. Где оно? О, такое желтое. А, все, я нашел. Главное, и... тут озеро внизу. Тут они Во, все, я теперь светиюсь. Отлично. Нет, озеро поигнул. А, не, не, не, не, не, ты... А ты где вообще? Ой, меня звонят. А? Кстати, О. ты где? Я, я возле дома. А тебя убила летучая мышь. Да, в прошлый раз. А, меня убили? А, точно, я ж в подземелье был. Можем я... Из-за этого перерыва меня убили. Ну ладно, сейчас я вернусь тогда. Так, все, я уже до этих грибов дошел. До этого волшебного мира Я гораздо дальше этих грибов Гораздо дальше Ну, я уже тоже почти прошел эти грибы Да, все, я прошел их Нифига себе, ты далеко прорылся -мо. А мы. опять эти мыши тупые О, здесь есть А, это моя могилка Понимаю Так, погоди Поделим. У меня зелье закончилось Да блин Дурацкая мышка а, вот, все, наконец-то я ее убил. Слушай, ты воин, как тебе может... А, что меня убило? Кстати, ты так не посмотрел, что закрыли. Да, ребята, я за серией добыл крылья с помощью одного зелея. Я так не понимаю, чего они нужны. А, ну, если попробую их использовать. Я летать могу! А, ну, ненадолго летать, но... Вау. Зажди. Блин, забавная фигня штука. Она даже очень сильная. Вот, я сейчас... Я сейчас, наверное, даже... Эй, э, я к тебе не поднимусь, я ж пошутил. Я не настолько любопытный. О. Слизин стантом, кстати, тут бегает. Так, я к тебе сейчас... Так. О, а что это за костер, кстати? О, я похоже рядом с тобой нахожусь. Вот только знание, где? У тебя крылья горизонта? Нет, сейчас, подожди, посмотрю. А, я сейчас умру. Нет! Вот Все, я вспыл. Нет, у меня знаешь какие крылья? У меня а, сердящие конечно. крылья птенца. Сердящие крылья птенца? Сердящие крылья птенца. Короче, крылья птенца. Сулар позволяет летать. Ну, то есть, это крылья классические. Классические крылья? А они что, редкие, что ли, типа? Я, кстати, почти до тебя добрался. Блин, офигеть, я... В обновлении, короче, можно крылья до хардмода получить. Раньше так нельзя было. О, я уже возле лавы. Я рядом? Ну, я вижу лаву в его я, я, я давно возле лавы. Тоже давно там был. Понятно, я, видимо, Вин, очень... Нет, а, не-не-не, я, я, я рядом, я рядом. Я рядом я не мог Надо запомнить, вон там что-то похожее на рубины есть. Так, где мы <гас> нет, нет Понимаешь, сейчас будем события делать а, ну ладно о здорово а, с... а почему так быстро а у тебя зелье возврата есть точно у меня кстати тоже есть что-то я не пользуюсь им. а кстати тебе нужен нужен этот у меня знаешь что у меня до сих пор пианино есть с собой стулья красивые и также стол красивый давайте я его скину мне не надо Ой. Я место освобождаю, сейчас наоборот. А, я тебе случайно столки скинул. Ну ладно. А, ща, подожди, Лайнич, я складываю. драться будем. Драться? Раз, два. А что здесь драться можно? Ай, подожди, стой, стой, стой, сейчас, сейчас, сейчас я... Так, мне какое... А какое мне оружие взять лучше? Да стой, подожди. И звёздный меч сейчас вот он как раз нужд. Хорошо, давай. Ты увидишь, как он работает. А, давай. Мысли? ну даже хотя там yeah. армия. О, это что такое, кстати? Я не понял. Я призвал вроде... Ой, что делал? Звезды в, в Мысли? Я же призвал армию гоблинов. Просто тупо летаешь. Так, и... да, кайф. Я не знал. Я за... Я... О, все. О, они рядом, да? А, да. а, вон они, я что то даже их не заметил. Это че, типа выживание, кто дольше выживет, да? И главное не пускать домой. Вот это а, они к нам домой залетели. Нет. Они к нам домой зашли. Они, они этого убили. Торговца. Это нормально, всех убивают. Ну и меня убили тоже. Ого, как они больно бьются. Так, все, я всех достал, по-моему. Где еще? А, вон еще уходит. А сколько здесь вообще мечей есть, кстати? Тирари. <смех> Много? Не, не Кстати, уже возродился. Я знаю, что я возродился. Так, я, пожалуй, звуки природы уберу, а то они мне немного мешают, хотя чуть-чуть плохо, слышно. Так. Да. Я вообще без звуков. Я... Ну, как... ну, так, о! Так, все. Это был последний? А, не, не, -не я вижу еще... Видишь? А, все, я вижу. У меня чуть-чуть немного мониторы. Да? Я как бы не в полном окне играю. Ну, точнее, не самой игра. Кирку найти или скрафтить, а то... Сравчим. А тут с этой кайф, как бы... Посмотрите, не будет а меня с двух сторон окружили а. на мою с... в этой игре просто кликай в нужную точку и все и зажми Нет, а моему авто автоатаки нету не зажать нельзя автоатака есть только у магического оружия и у некоторых ключей всех клика 3000 не, могу, в принципе, кликнуть. О, к тебе это до сюда. Давай помогу. Ой! Подожди, как это работает? Стой. Стой. Ладно. сейчас убьют. Я отвлекся. Просто решил почистить от могил про их. Кстати, надо почистить от могил потом. А то я не хочу, как в прошлый раз, призраков. Они же из-за этого, да, появляются призраки. Вот здесь уже почти кладбище. О, все, начали призраки появляться. А -а -а, нет, я случайно упал к ним. И выбраться не смог. А, я тоже. <с -緊張> <с -緊張>, давай но я. Да я, я выжил. Верхний кобрин. Сейчас, подожди, надо добить сначала этого. Верхних Коблинов. Все. А, опять глаз этот демонический. Да иди отсюда. Капец, я раньше их боялся вот в первой серии, сейчас вообще не боюсь. Они вообще не страшные. Я... Кстати, у тебя, я тебе скажу, у тебя самая редкая броня в игре сейчас на тебе надета. Сич... Серьезно? А? Типа древние теневой наручник. А, не-не-не-не-не. Надо призраков почистить. А нужны рубины? Пойдем тогда в другую шахту, что ли? Попробуем. Или там? О, подожди, так. там есть что то Там вообще неудачно. И просто дырки не копай. Потом же их заделывать надо. А, ну да. Ой, давай я пока я почищу а, этот это кладбище. Быстренько. Укнулся. Повушка А, блин, я пролетел тебя немного. Ладно. Я, в смысле, в шахте. Ну, я понял, что ты в шахте. Все, я иду к тебе. Ну, поехала ты на верхней поезди. Хорошо, сейчас я к тебе спущусь сначала. Так, да, вот только... Нет, ты... ты до меня Ты до меня не спускайся. А, затянь. А, я вижу, все, все, все. Я вижу дорогу какую-то. А, на ней можно... Вау. Ты на верхней съезде, я на нижней. Вау. Здесь все оказывается... А вот, а куда, кстати, ехать? Вправо или? А, это тут тупик. Любую сторону. Так, здесь тупик. Сейчас на поеду в другую сторону. Они протягиваются чуть ли не на биомы могут. А, ah, нет. Иван, я пошутил, она маленькая была. А, я А, Все. Гонетки на L выходить. Oh, подожди, это случайно, они ah, А рубины на каком вообще этот появляется? В глубине. Mm. Oh, все у меня максимальное хп так ладно давай я к тебе спущусь все равно здесь ничего нету знаешь чем плюс крыльев на самом деле в том что можно будет можно легко этот выйти эх вниз да. да так о я уже а? до этих до грибов О, oh, я тоже грибы нашел какие не я в смысле до биома грибов ну дошел ну, типа внизу то что Лезь ты с этой вагонетки уже. Мне интересно, откуда у него появляется вагонетка? Ой, я, кстати, какой-то дом нашел. Заброшенный. Так, ну тут лечебное зелье, а также подозрительный выглядывающий глаз. Ой, это призывалка... это призывалка босса. А, у нас уже был, да, он? Можно еще пофармить. Пофармить? Ну давай я его возьму с собой. Или не надо, пока что. Как хочешь. Ладно, я возьму, но я не буду активировать его. Ой, только не говорите, что я его активировал. Или что нет. там происходит? Да нет, О, стремительные шипастые ботинки. Что они делают, кстати? Они не нужны там, где тебе. А, ну понятно. They're Ладно, я живу. Так, мне надо выпить зелье. А, у меня же нормально зелье есть. Зачем я маленький приют? Что? Что меня убило? Тебя... А -а -а. скелет убил. Блин, мне опять спускаться... Ой, даже не спускаться, мне надо туда дойти до сначала. А, какая жалость. зелье возврата. А, точно. Я, я забываю про это зелье, честно говоря. Так, я здесь... О, наконец-то день достал. Погнали. Погнали. А, нет, не в эту сторону. В другую. О. Ты можешь взлететь. Не, я не до конца. Все нормально. Но я до конца не могу, кстати, взлетать. Да, я я прочитал про эти крылья сейчас только что. У них слабое время полета. Ну я ж про это говорил. Найти порчу. Это биом такой. Порчу. А я ж помню ставил, да, порчу. Ну или грянис, неважно. О, что ты так далеко от меня? Я не могу летать, мне приходится прыгать. О, ты здесь, да? Не, в джунгли мы не пойдем, здесь слишком опасно. Вс, это конец. Не-не-не, ты ч? А. Эй, что ты? Да. А да они не Смотри, я просто вот максимально могу вот так взлететь. И все. А и все? Ну да. когда это фигня. Я ж говорю, доказатель... даже спектраль... спектральные ботинки лучше. Не, никакие крылья не могут бесконечно летать. Какие? Я, ещё, я думаю, смогу догнать. Я, кстати, крюк лучше, чем у тебя. Не надо. Бери. А, какой крюк подожди, о чем? Кстати, а что за он а это биом порчи что ли? Типа... Ой, тебя кто-то убивает. Это спустился. А и меня сейчас убьет. А спускайся, спускайся. А спускайся. спускайся. Так, сейчас я факи возьму. Ух, ничего себе здесь, конечно. Так, ты еще ниже спустился? А нет, я вижу тебя. А, а ой. Нужно... Ой, это что такое? Тряп что ли? Да нет, да ты серьезно. У тебя нет зелья червоточено. Черно что? Червоточено. А, сейчас подожди, я возрождусь, посмотрю. Черно, Подожди. он такое синее. Синее такое. М я пока арены строить буду. Арену. Хорошо. А, сейчас я по посмотрю. Не, у меня нет такого зелья кстати к нам кто-то ну, пришел это кто нам уже много кто прийти может но надо построить дома но ну, это уже совсем другой серии а, а тебя... это какой-то торговец он а чем торгует а, краска торговец гл... при... краска да это, это парикмахер он бесполезен бесполезен ну, ладно. Да. ой к нам еще один торговец торговец кажется. заглянул тоже такое Э, мне тут сложно как-то одному строиться. Да я знаю, подожди, сейчас я к тебе пришел, приду. Но у него, ну он какой-то бесполезный, честно говоря. Ничего себе, мы далеко, конечно, ушли от дома. Я до сих пор еще бегу, Блин, и даже нет. не вижу твоего этого. Ника. Сильно, нет. О, я получил достижение, отлично, марионетка. Это я э, благодаря мне. Да. О достижение полностью права. <свист> поди вниз. Ладно. О, я уже в этом в биоме порча. О, нет, я случайно упал в эту яму, я даже не видел ее. А, а так это небольшая Ям яма. Took... А меня сейчас убьют. Убили что? Ли? <свист> <свист> <свист> До тебя не дойду, просто живым. Как-то же дошел сюда. Ну дошел, но не живым же. Так, так, ребят, продолжаем. Сейчас я этот вернусь. А, это мы где, кстати? О, О как раз сейчас домой выйдешь. Вообще, можно было использовать зелье Латрата, ну ладно. Так. О, во-первых, держи зелье червоточины. А, где оно? Давай. Вот, я тебе скину. Так. А... Во-вторых, держи сердце, его используй, это два. Потом использовать. Ну, использовать сейчас. А, сейчас использовать. но максимальное хп поднимает. Так, давай тогда уберу этот лишнее. А, мне надо сначала же убрать, да? Давай сч счастливый подкол уберу. Нет, его использовать надо, оно съедается. А, а сорян, прости. Ну как зелье, все. Все, я. Съел. Кейс, свинец. Свинец. А, сейчас посмотрим. А, нет, не-не, не Не, не, не. не нужен? Так, не, сделаю больше. Вот, на, тебе. Спустись сюда. Сейчас, забьет зомби. Да оставь путик зомби, они а, урона не нано. Давай. Так, что это такое? Ой, у меня зелье червоты. Так, надо его куда-нибудь положить. Вот зелье тебе червоточные активирует меня к тебе. Ну, я понял. Так, а чё мне надо? Подожди, а что я хотел? А что там мне Куда дал я тебе. А, вот, все нашел. Так, прочная кошмарная кирка. Ух ты! Она быстро копает, да? Да, более мощная копает. Ну, это хорошо. А как продавать, кстати, подожди, стой. Просто, Просто ему вещи ложишь, и они продаются. Тебе начисляется кэш. А, -а, -а все, я понял. Ладно, я пожалуй, ему весь мусор скинул. <laughs> кстати, этот фон немного изменился, это красиво довольно. О, у меня еще одна. О, у меня какая-то линза попалась. Линза это, это я здесь убиваю иду а. и ничего, и не лутаюсь. А это я, получается, <связать> за твоим следом тут хожу, блин. Не, ну, не, ну, мне просто монстры на пути мешают, я их убиваю. А, не, не, не, опять эти штуки. Надо их убить сразу. Они вообще просто. А что к Понял, Надо убить хотя бы 50 штук. Бежать пока она здесь не кончит. Все. не трогает. Кстати, а у мечей есть что? это ограничение какое-нибудь? Ну, в смысле, это, это Типа, это, это Как тебе объяснить? Использование? Ну, поношенность, ну типа этого, да, использование. Не, здесь такого как в терарии, нету. Нету? Нету такого. Ой, как хорошо. Ой, я... как в Майнкрафте. Да я понял. сейчас умрем, но просто, чтобы для видео босс был. Давай. Подходи, бомба! Честно, не специально так. сюда так а мне что надо выпить ничего не надо выпивать ну поздно надо заделать дырку чтобы туда не падали о это кто это что же часть а я сейчас блин, я забыл тебе сказать да я понял уже я лучше всего Буловой с ним сражаться. Потому что у него много хп. Да, я понял уже. Что поздно. У меня кажется, выпало мы... 13 монет золота из меня выпало. Mm. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, то поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Ну что ж, с вами был сегодня я, Мистер Дефект, а также PowerOid. Всем, Всем пока! Всем желаю удачи и всем пока!